всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка небольшая на этот раз ради смеха куплена защита для видеокамеры а именно видеокамеры ноутбука планшетов и так далее особенно для тех у кого паранойс о том что за ними подглядывает большой брат во время того когда они выполняют какую-то работу так вот для этого служат соответствующие закрывашки которые бывают как пластиковые различного типа так и металлические в данном случае куплены металлические Вариант закрытия веб-камеры ноутбука или планшета с магнитным слайдером, причем продается в различных вариантах по цветовой гамме, так и по количеству. В данном варианте у нас представлен сет несколько штук, а конкретно три штуки черного цвета можно выбрать и одну, и две, причем можно выбрать даже по цветам, разные от серебристого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 Поставляется вот в таком варианте стандартный пакет, здесь не написано чего производство, ну, похоже как и обычно. Обычная практика Китайской народной республики производить все на одном заводе, а дальше уже варианты с обозначением марок непосредственно всех желающих, кто хочет продавать данные продукты хотя это уже не китайская практика еще и в дальнейшем и давным давно это уже было например когда известные бренды например panasonic philips чтобы не строить заводы в европе и так далее обменивались тем что ввиду того что станки практически одни и те же которые изготавливают например ноутбуки либо какую-то электронику так вот на заводах Panasonic собирались Philips, а на Philips, например, собирались Panasonic. Ну и другие фирмы точно также осуществляли столь взаимовыгодную кооперацию и изготавливали различные продукты непосредственно на одном заводе. Китайцы это приняли и в настоящее время вот производят как вариант данный продукт. Давайте посмотрим, что находится внутри. А вернее, внутри уже все видно. И видим, что сзади есть пленка, благодаря которой все это дело и наклеивается непосредственно на поверхность, где у нас будет находиться веб-камера. И позах движется непосредственно защелка для закрытия веб-камеры. Давайте сейчас посмотрим, как все дело устанавливается непосредственно на ноутбук. Итак, давайте смотрим. так да, как видим все прекрасно наклеивалось чтобы не использовать скотчи различные каждый раз отрывать и наклеивать либо один раз заклеить и больше не отклеивать один раз наклеили достаточно все хорошо сидит и нужно когда вам закрыли веб-камеру а когда не нужно наоборот ее нужно использовать то открыли и у тех кто страдает паранойей, такая болезнь исчезла и живете прекрасной жизнью тем, кому необходимо, могут сделать свой осознанный выбор. Ссылки будут в описании. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания.